Привет, любители психологии! С возвращением! В эпоху приложений для знакомств легко сидеть за экраном и прокручивать профили, но встреча с вашим партнером все равно может быть непростым опытом. Похоже ли это на вас? Если это так, то это видео может быть полезно для вас, так как мы собираемся дать несколько советов интровертам, желающим начать знакомство. Итак, вот 10 советов по знакомствам для интровертов. Во-первых, старайся не предполагать, как вас видит ваша спутница. Склонны ли вы предполагать, что люди думают о вас? Как интроверт вы можете не так много говорить о себе, а это значит, что есть много вещей, о которых ваша спутница не будет знать о вас. Как насчет того, чтобы взять на себя ответственность за них и поднять тему о чем-то, что вам нравится? Таким образом, вы можете сосредоточиться на том, о чем вам нравится говорить, а не переосмысливать то, как ваша девушка смотрит на вас или ваш парень. Кто знает, может быть, это приведет вас к обнаружению схожих интересов. Во-вторых, делай все по-своему. Вы когда-нибудь отказывались от свиданий, потому что вам не нравится предлагаемое занятие? Если такие вещи, как сцены в паре не для вас, как насчет того, чтобы предложить альтернативное место встречи? Такие места, как кафе или рестораны, могут обеспечить гораздо более интимное пространство, которое создает теплую и более привлекательную беседу. Если человек, с которым вы встречаетесь, не хочет пробовать то, что вам нравится, то, скорее всего, он не для вас. В-третьих, надень что-нибудь удобное и знакомое. Если вы ненавидите носить платье и туфли на каблуках, заставляя себя надевать такой наряд, вы почувствуете себя не в зоне комфорта и станете более застенчивой. Если с другой стороны вам нравится носить платье и туфли на каблуках, то во что бы то ни стало, продолжайте. Главное здесь надеть то, в чем вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. Таким образом, вы можете сосредоточиться на общении с другим человеком, а не думать об одежде, которую вы носите. Номер 4. Немного Подготовьтесь к разговорным темам. Если вы обнаружите, что очень беспокоитесь о том, о чем говорить, может быть, вы могли бы попробовать подумать о нескольких темах разговоров до начала свидания. Таким образом вы сможете отправиться на свидание, чувствуя себя более уверенно и расслабленно. Некоторые темы для начала бесед могут включать интересные случаи из вашей жизни или конкретные вопросы, которые вы хотели бы задать своему спутнику. Как только разговор начнется, его будет гораздо легче поддерживать. Номер пять. «Сосредоточься на себе». Вы склонны все переоценивать на свидании, например, думать о том, когда они напишут вам сообщение или пригласят на новое свидание. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, как по мнению другого человека прошло свидание, постарайтесь сосредоточиться на себе и на том, что для вас важно. Это поможет вам научиться любить свои интровертные потребности и научиться балансировать между свиданиями и всеми другими областями вашей жизни. Номер шесть. Поешь как следует. Вы когда-нибудь были так голодны, что не могли сосредоточиться на поставленной задаче? Нет ничего хорошего в голодном и, следовательно, кажущемся нетерпеливым человеком на свидании. Если вы проголодаетесь прямо перед свиданием, может быть, вам нужно перекусить. Таким образом, ваше внимание сосредоточится не только на вашем рчащем животе. Это позволит вам чувствовать себя более комфортно на свидании, и это будет более приятным опытом для вас обоих. Номер 7. Не берите советов из фильмов или телешоу. Существует не такая уж тонкая грань между реальностью и фантазией. Телешоу и фильмы это отличный источник развлечений, но это все мы должны рассматривать только как развлечения. Не используйте их в качестве руководства для знакомства в реальной жизни. Потому что в отличие от этих идеально написанных, подготовленных и отредактированных шоу, в нашей жизни не всегда есть счастливый конец, который обещают фильмы. Номер восемь. Послушай немного музыки, прежде чем выйдешь за дверь. Является ли музыка чем-то, что меняет ваше настроение? Воспроизведение приятных мелодий, которые заставляют вас танцевать и подпевать прямо перед свиданием, может помочь вам почувствовать себя более энергичным, воодушевленным и уверенным. Перед свиданием как насчет того, чтобы вдохновить себя своими любимыми песнями? Может быть это будет кей-поп, а может Ариана Гранда. Номер 9. Позвольте себе выражать свои мысли. Если вы чувствуете что-то определенное, выпустите это наружу. Если вам действительно нравится ваше свидание, дайте им знать. Если они сказали что-то, что вас не устраивает, вы можете поделиться своими мыслями. Ваши эмоции справедливы в любой обстановке. Так что, если у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать, скажи это. Это может помочь другому человеку почувствовать, что его ценят и позволит ему также поделиться своими чувствами. И это может помочь стимулировать интересные дискуссии. Не сдерживайте себя. Если вы дадите своему спутнику больше узнать о том, что вы чувствуете, это неизбежно позволит вам узнать больше о том, кто вы на самом деле. И номер 10. Встречайся с тем, кто тебя поймет. Хотя всегда есть место для компромисса, в конечном счете вы должны встречаться с кем-то, кто понимает вас и принимает таким, какой вы есть. Если вы хотите получить дополнительную поддержку, знакомства с экстравертом могут помочь, но если человек заставляет вас плохо относиться к себе или чрезмерно подталкивает вас делать то, что вы не хотите делать, они вероятно не для вас. Когда вы с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя комфортно и безопасно. Вам не нужно оправдывать свою интроверсию или извиняться за то, кто вы есть. Помог ли вам какой-либо из этих советов? Если да, пожалуйста, сообщите нам какой в комментариях ниже. Как всегда большое вам спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, и поделитесь этим видео с другими интровертами, которых вы знаете, которым нужен совет по свиданиям. Увидимся с вами в следующем видео.